Прохлада и подходит этот жаркий день к концу, Ну а мне и ничего уже не надо, наконец-то жары я отдохну и услышу аромат из спелой вишни. Я почувствую объятия твоих рук и объясню. На Сам я